Одноклубники, всех приветствую! Это ваш обычный голос за кадром. Меня зовут Вячеслав Железников. И сегодня на календаре у нас 28 декабря 2021 года. А это значит, что у нас начался новогодний розыгрыш призов. Призы все настоящие. Розыгрыш честный. В розыгрыше приняло участие 405 человек. Все участники находятся в данном барабане. Список, кто участвует, есть на стене группы. Все по-честному. Перед началом нашего с вами розыгрыша хочется узнать у вас обратную связь. Как меня слышно, видно, поставьте под видео плюс. Ярослав у нас находится за кадром. Это наш менеджер комплектующих. Многие его слышали при заказе. На данный момент он является сейчас оператором. И снимает все происходящее. Ну, как реакция? А, хочется перед а, новогодним розыгрышем а, подвести итоги уходящего года. А, получилось так, что розыгрыш а, мы вынуждены провести на два дня раньше запланированной даты. Но ничего, кто успел, а, тот получил а, свой билет на участие в нем. А, Хочется в завершении этого года поблагодарить вас, одноклубники, без вашей помощи, без вашей команды у нас могло бы много что не получиться. Но благодаря вам и вашей поддержке в нас мы справились и вместе с вами создали самое большое сообщество в России и СНГ. А, хочется сказать а, тем а, недоверчивым людям, которые нас а, во время розыгрыша обвиняли, а, что мы мошенники, что розыгрыш выдуманный, что на самом деле это все развод, либо большая гигантская пирамида. Да, это не так. А, мы реальные люди. Мы делаем модернизированные собаки, модернизации, модернизации которых принимали участие именно вы. И мы все ваши пожелания отображали на технике, на своих мотобуксировщиках «Железная собака». году вас ждет а, тоже много конкурсов, а, интересных новинок от нашей компании. А, с каждым годом мы растем, становимся больше, крепче. Все благодаря вам и вашей поддержке и веры в нас. Кто с нами останется, кому будет счастье. А, вас на данный момент в группе насчитывается уже более 13 тысяч человек, что очень приятно, что наше сообщество растет с каждым днем и только становится сильнее. А также в 2022 году будут и личные встречи одноклубников в своих городах. Но об этом мы расскажем вам чуть позднее, когда определимся с формой проведения мероприятия. А сейчас можно, наверное, начать подведение итогов новогоднего розыгрыша и приступить к выбору победителей. Вы готовы? А в этом мне будет помогать мой брат, его зовут Денис Железников. Он будет сегодня моим ассистентом, который мне будет помогать выбрать победителя. В данном кулечке находятся все участники. Как пример. Или там. Извии у нас а, не дешевые, за которые надо было потрудиться на протяжении нескольких месяцев. А, разыгрываем мы а, за первое место а, наш а, мотобуксировщик мини на 380 гусенице длиной базы 1 метр с мощностью двигателя 6,5 лошадиных сил. Ручной запуск, подвеска таковая. Данная собачка хорошо помещается в багажник циркового автомобиля. А также может помещаться в автомобиле по типу как седан, универсал, либо в машину, у кого багажный проем ограничен. За второе место мы разыгрываем наш модуль толкач. Модуль толкач уже модернизированный. То есть, рулевое толкача у нас под пружинено амортизатором. Присутствует лобовое стекло, чтобы руки, лицо не продувало встречным ветром, либо не обметало снежной пылью, чтобы делало ваше передвижение более комфортным и мягким. Толкач у нас комплектуется всеми органами управлениями. Это фара, рычаг газа, проводка. Дышло от толкача, на дышло устанавливается сиденье и уже эта вся конструкция крепится впереди букса, и вы управляете а, буксировщиком в сидячем положении. С модулем толкач проходимость модуля буксировщика возрастает примерно на процентов 20, но и прибавляется комфорт к управлению буксом. А, за третье место а, у нас а, разыгрываются сани волокуши. Сани волокуши полтора метровые с отбойником, чтобы не попадала снежная пыль и не заметала груз или пассажиров. В комплекте с санями у нас дышло, накладки, то есть это все будет присутствовать. Ваша задача достигнуть за свой бокс и начать движение. За четвертое место сумка, кофр в багажный отсек и и за пятое место это муфты на лу. То есть это наши фирменные поширные аксессуары с нашим логотипом. Но не буду вас томить, мы приступаем к новогоднему честному розыгрышу. Погнали. В барабане, напоминаю, находится 405 участников. Будем доставать по одному. И начнем мы с пятого места. Для того, чтобы вы понимали, что там находятся все, мы выложим отдельное видео, обзор распечатанных участников, которые превратились в эти полосочки. Да, мы же выложим? Я да, как? конечно. Нам можно или контакт? Нам можно? Контакт. Итак, пятое место в этом крутом розыгрыше новогоднем, который разорвал соцсеть ВКонтакте, получает участник под номером 268, который набрал получается 268 шестьдесят 2022 балла с номером Айди два, восемь, восемь, шесть, шесть, два, два, и зовут его Владимир Мусатов. Владимир, вы смотрите нашу трансляцию. Ну как, одноклубники, порадуемся за Владимира. Огонечки, жарата, пивасик, чай. Вы молодцы, радуйтесь за одноклубники. Итак, номер 268, Владимир Мусатов, ID 288-662-232. Владимир, получает муфты, и мы, Букс Клаб, Железная Собака, вас с этим поздравляем. Ура! Удачи на вашей стороне. А, чтобы не было подозрения, что на каких-то особенных как мы вытаскиваем, может, покрутим барабан. что у нас за четвертое место? За четвертое место мы разыгрываем сумку, кофр в багажный отсек мотобуксировщика. Итак, четвертое место уходит номеру 282 ноль семь 18 восемь. 2, 1, 8. Это Андрей Борисов. Андрей, вы с нами? Андрей, поздравляем вас. Вы получаете сумку-кофр. Такую квадратную, черную, с логотипом букс белым. Слава, у нас есть еще какая-нибудь информация, чтобы... Потому что... Жаришка подбирается. На. Идем э, к участникам э, тройки финалистов. Хотя все финалисты, все молодцы, все приняли участие. 405 человек. Э, все боролись, ставили лайки, писали комментарии, э, скидывали видео, фото, э, друг друга поддерживали. Что очень было приятно на самом деле за вами наблюдать, когда получает кто-то буксировщик или происходит отправка, все коллективно начинают поздравлять этого человека. На самом деле это очень приятно и круто. А, ведь без такого плотного костяка не было, бы такой активно, не было бы такого активного сообщества. Итак, за третье место, за третье место у нас сани-волокуши полтора метровые с отбойником подшиты. Достается... Кому же достается? Есть предположение? Начнем с номера ID. Это 8474-8424. Прям какой-то Номер 318. Александр Вишневский. Александр Вишневский, ребята. Сани Волокушек. Вот они. Александр, поздравляем они ваши. Видите, уже к вам. Второй бензин. Итак, у нас три победителя. Владимир Мусатов. Это муфты. Андрей Борисов. Это кофр. Сумка-кофр. И Александр Вишневский. Это Сани Волокуши. Я от себя хочу сказать, что еще полтора года назад, когда железная собака только началась, мы за это время, благодаря вам, прошли путь Трех мотобуксировщиков в месяц до X10. Спасибо вам большое. Сейчас будет разыгрываться у нас второе место. За второе место наш модернизированный модуль толкач. Который очень ждет своего победителя. Модуль также на случай, чего у победителя будет друг-буксировщик, например, на 600-й гусенице, то дышма мы можем сделать под бут 600 -ой. Либо 500-ка, соответственно, 500-ка. То есть это все обсуждаемо уже после розыгрыша. Я с вами свяжусь и мы уже договоримся и определимся. Так, второе место в нашем новогоднем розыгрыше. Это человек с необычным именем, Сергей, из самой редкой фамилии Петров. Сергей Петров, мы вас поздравляем, четыре 41399143. Сергей Петров, вы получаете вот этот прекрасный модуль, толкач, новый, мы даже на нем еще не ездили. Я хочу сказать перед объявлением э, первого места победителя и предоставить это право вытащить бумагу с победителем Славику, Вячеславу, сказать спасибо большое Виталию Логинову, который крайне сильно помог нам организовать этот розыгрыш и помогает развитию нашего с вами сообщества в сети ВКонтакте. Виталий, мы знаем, что ты смотришь, спасибо тебе большое. И... Самый главный приз нашего новогоднего розыгрыша – мотобуксировщик «Железная собака» с мощностью мотора 6,5 сил на гусенице 380 достанется вот этой рукой. Интересно, интересно, да? Чай уже выпит. Дополнительно еще. 5, 3, 2, 17 а, Порядковый номер 231 Достается Ольге Маршиной У -у -у! Ура! Ольга, мы вас поздравляем! Вот это поворот <звы> Собаку выиграла девушка Такого еще у нас не было, когда участие большинство принимали мужчины. Со всеми участниками мы свяжемся лично, обговорим доставку и куда необходимо доставить. Контакты наши есть в группе, также контакты участников есть и у нас. Завершение нашего новогоднего розыгрыша. Поздравляем вас с наступающим 2022 годом, годом тигра. Мужчины, женщины, дамы и господа, мальчики и девочки, бабушки и дедушки. Вам здоровья, достатка и желаем каждому иметь свою железную собаку. Ваш буксклад. Ура! Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Пока в следующем 2022 году. Позвоните нам. Восемь, девятьсот, тридцать, девять, семьсот, девяносто, девять, ноль, девять, один, девять.